круглый в океан, даже если шторм и ураган, ведь у него нет особо важных дел, потому что он банк и сландер. будет здесь не рад ну а банки здесь счастливы всегда и во